Всем привет. С вами я, Колян. Вы смотрите канал Калисмен. В общем, дело такое. Купил в магните кокос. Ну, решил кокос поесть. Вскрыл его. Он оказался без сока, без жидкости и плесневый. Вот сейчас иду, короче, обратно менять. Либо на другой, либо чтобы деньги возвращали. Ну, Короче говоря, товар просроченный. Сейчас я вам покажу, какой он. Вот такой вот кокос он должен быть. Вот таким. А тут вот, плесень покрылась. Внутри тоже Вот эта вот плесень тоже отваривается, Короче, вот такой вот кокос. В общем, сейчас пойду. И интересно, что будут мне говорить по этому поводу. Думаю, наверное, пошлют. Это раз. Второй вариант это, то есть вернут обратно бабки. В общем, смотрим. Так, я подошел к магниту, сейчас будем вызывать администратора, в общем, вот этот магнит, сейчас будем узнавать, что да как. Здравствуйте, администратор можно? В администратор, да? Здравствуйте, я вот, в общем, купил кокос, да? mm -hmm. он оказался ну, с плесенью вообще полностью. Mm -hmm. И снаружи также. Я бы хотел возврат и те тоже кокосы желательно бы убрать. Потому что они я как кокос проверяет по стуку. Mm -hmm. Должно булькаться. Но а mm -hmm. там вообще вот во всех mm -hmm. вот, в этих, вот mm -hmm. во всех в этих кокосах. То есть вот по звуку. Mm -hmm. Тишина. То есть этим. Тут тоже самое. Тут вообще он болтается. Слышите? Угу. он и так не должен то есть, ну, такой тобой вот ходит то ну, то И они легкие такая. слишком я вот Визуально такой раз беру. Ну так то да то есть вот как-то так, так. чек есть вот, вот, нам, да. угу. Вы наличные тарпочки? у меня наличные были mm -hmm. чек mm -hmm. есть mm -hmm. угу. все спасибо до свидания Давай. в общем вот так вот обдали мне деньги за возврат кокоса, я им кокос оставил на память. <ч Halo> В общем, у них все такие по ходу кокоса, Они должны булькать, а один вообще прям трясся, вот, и меня спрашивали, почему ты снимаешь, ну, я, я всегда снимаю чисто для себя, и также снимаю чисто для вас, мои дорогие подписчики, так что подписываемся на канал Калисмен, ставим надеюсь лайки, пишем комментарии какие у вас, были проблемы с магазинами, пятерочка в основном магниты, спары и тому и тому подобное в общем, всем пока